И, в общем, я в детстве коллекционировал такие штуки, знаешь, вот на сигаретных пачках, я не курил, сразу скажу, угу. а вот эта верхушечка, крышечка сама, ну, да. ее если вот так оторвать, ее можно там красиво сложить, что она будет, знаешь, как такой прямоугольный брелочек, там будет название там этих сигарет, угу. и я прям искал всякие разные пачки, я прям коллекционировал, у меня их было очень много, здесь прям вот огромная и коллекция, я, я ее там всем показывал, ну, маме. Всем, маме, да. Маме, она знала все. Без понятия. Если честно, вот как-то, знаешь, это же вот в детстве, ты чем-то загораешься, ты это делаешь буквально три дня. Загораешь целую кучу, а потом, да, оно как-то растворяется все. Ну, у меня тоже такая история была. Я коллекционировала билеты в кино, билеты на трамвай. Куда это все делось, я уже не Билеты на трамвай? Счастливая ела? А надо было? Ну, надо было. Говорили, что надо. Желание, чтобы исполнилось? Да, действие, что? загадывай желание, съедаешь, и <laughs> потом... Да, вот в чем и проблема. Потом... Ты, ты их все съела, и потом контролер тебя высаживает, потому что денег на еще один билет нет. <laughs> Понятно. Ладно, надо. друзья, начинаем. 18 плюс на ваших экранах. Взрослые разговоры на взрослые темы. Как вы уже, наверное, поняли, будем говорить сегодня о коллекционировании. Да. И название нашей сегодняшней темы «Моя прелесть». Вот так вот, да, мы да. решили назвать сегодняшний выпуск. Итак, мы уже обсудили, да, что с тобой мы коллекционировали, и все это куда-то пропало в но На да. самом деле, есть люди, которые этим занимаются уже долгое время, у них огромные коллекции, чего бы то ни было, коллекционируют все подряд, мне кажется, да? Это же, но... представляешь, это надо вот иметь вот это вот желание все время это все сохранять. Да. Э, и... Я вот, см смотри, да, коллекционируют и монеты, и старые телефоны, э, жуков. Ты знаешь, мне кажется, можно вообще любую вещь взять, и любую... начать коллекционировать. Нет, и есть человек, который уже этим занимается, ну, который уже это коллекционирует да. абсолютно все. Машины, дома люди коллекционируют. Вот это приятное хобби, Наверное, мне кажется. Я бы тоже хотел коллекционировать машины и дома. Я тут начинаю, знаете, из билетиков, да, ты мне тут пример приводишь Да, я пачки сигарет получил, а кто Ладно, друзья. А, напоминаем вам, если хотите поучаствовать уча в нашей беседе, задавать вопросы нашим гостям в студии, пишите нам на номер WhatsApp 8 938 481 34 Обязательно да. прочитаем ваши вопросы в студии, и думаю, будет интересно. Да, всем. и также есть наше приложение, которое называется Краснодар Тв, телеканал, телеканал что Краснодар. Что не можешь запомнить, не знаю, не я я. Причем оно у, у меня скачано. Да. Друзья, качайте его, обязательно оно весит немного. Там можно смотреть нас в прямом эфире. В любое время. Ну, не в любое время, с 18 до 19, но да. в любом месте можно это сделать. У нас и есть также... еще другие программы, да. которые можно смотреть. У нас можно... телеканал наш, можно круглые сутки. Uh -huh. И также есть кнопка «Мобильный репор... репортер», и вы сможете стать нашим коллегой, записать какое-то происшествие, видео, где вы станете этим очевидцем, Пришлите нам. Присылайте да. нам в редакцию, мы будем рады всем вашим сообщениям. Ну и переходим к теме, да, не будем тянуть, потому да, моя что, прелесть. мы на самом деле начали говорить, что коллекционируют монеты у тебя, там коллекционируют. И дома, и машины. Ну, такое тоже бывает. Но есть такое необычное э хобби, когда коллекционируют, знаешь, пауков. Не знаю. Ну, это... Вот, ты боишься пауков, кстати? Я, знаешь, когда дома вижу паука, да. я на какое-то время не живу там. Это становится дом паука, Пока он не там не нагуляется, не навеселится, я потом возвращаюсь. Но как-то меня больше, знаешь, маленький пугает. Маленькие, вот на самом чем деле, большие? которые вот эти... Я не, я не то, что боюсь, я собираюсь с духом очень долго, смотрю на него, он смотрит на меня, вот мы переглядываемся, и я там аккуратно стараюсь его как-то взять и вот вынести. Я даже не хочу их трогать. Ну ладно, друзья, к чему мы это все? да? Приглашаем мы к нам в студию Виктора Гричанова, коллекционера Пауков. Вот такое вот необычное хобби. Здравствуйте. Ну, Здравствуйте. Э, не знаю, к счастью, или к сожалению, вы сейчас без пауков, да? А, а, да, наверное, к сожалению. Я вообще очень люблю демонстрировать. Вот откуда такая любовь? Вот, это с детства все. С детства у меня. Я жил с мамой, с бабушкой, у меня бабушка занималась моим воспитанием очень плотно и <связывалась> прививала всякие интересы. И у нас была такая книжка старая, советская, широкоформатная, называлась «Энтомология в картинках». Я очень рекомендую, на самом деле она актуальная до сих пор, красивые картинки. И я там рассматривал, и там были изображения крупные. Ну, конечно, там не было птицееда. там были стрекозы, жужелицы, медведка огромная, ну, прям вообще класс, глянцевая страница, вот такая книженция. А с чего началась коллекция? Кто был первый? Да? Это домашний паучок какой-то или нет? Не, не, не, я, ну, если так прям глубоко, то да, я ходил и в детстве там собирал их там, в банку, смотрел, но они на самом деле, ну, даже не додумывался им там какие-то условия по влажности создать, это очень важно для насекомых, угу. в основном, ну, как же для пауков, вот, поэтому они погибали. Ну, это было недолго, может, ну там 2-3 померло, и я решил больше не делать. У так. нас есть, кстати, видео вашей коллекции. Не так давно мы снимали сюжет вместе с Виктором, и поэтому можем, в принципе, показать тех самых посмотрим, Хоть да. вы нам их не принесли, но вот на видео видно, это все ваши, да, питомцы. Так да, да это часть это я. Может а, я их питомец там. Я даже не знаю, знаете, как говорится, если есть паук в доме, значит это уже дом паука Я заматываю ноги, но Виктор не боится пауков А Скажите, вот вашему такому вот интересному хобби Вы один живете или с кем-то? Или вот допустим, с чего началось? паука у меня есть невеста, и началось все на самом деле при ней, на заре наших отношений и, может сказать, даже благодаря ей. Мы на тот момент встречались совсем немножко, это было, наверное, месяца два, только-только начали, где-то было. Вот мы прям шли, шли, просто гуляли по улице. Я такой вспомнил, что даже паука всегда хотел. А вдруг уже можно купить его спокойно? И я прям зашел на ВИТО, и пора на Я говорю, вот давай началось, говорю, да? давай купим, они а ну, заведем одного. Типа, не боишься, Она говорит, ну хочешь заводить? Я позвонил человеку, говорю, здравствуйте, там еды у вас продаются, не продаются. Я говорю, прям настоящие. Настоящие. Прям 150 рублей всего. Ну, он да, 150 рублей. А почему, кстати, так дешево? О, он, он его поймает, что надо. Как потом, нет, ну, как потом выяснилось, это был, была Бархипельма биповоса, ну нынче Килтокатал. Это паук который, во-первых, достаточно плодовитый, а во-вторых, самый распространенный и рекомендуемый для новичка. Вот, поэтому ну, на них и цены они и сейчас рекомендую потому что пытаться? максимально спокойные там ну, агрессию, ну, за, за мой опыт то есть я от альбы агрессии вообще ни разу не видел, можно брать на руки перекладывать, то есть они, хотя это пауки, у которых есть волоски, которые они счесывают, вот, то есть даже этого от нее добиться ну, просто невозможно. то есть Вот это вот паук для человека, который вот хочет познакомиться с ними. Угу. есть от него можно не ожидать, что он там резко кто-то вот побежит, он отсюда кинется, или там будет чесаться, вот аллергия будет. Нет, вот прям И при всем при этом это единственный вид пауков, у которых кручавые волоски, вот такие называются. Кудрявые птицы едут. Единственный, у кого вот эти волоски пушистые, они прям под подкручены и взрослые особи они прям выглядят как эти мохнатики прикольные mm -hmm. сколько у вас сейчас в коллекции полку примерно хотя бы. да ну разных видов больше 50 вот а в так с учетом малышей ну, около тысячи вот на самом деле Такая разница. Около 50, но в повышении Да, но я виду крупных особей разных видов и родов. Около, ну, 50, может, 60, <сих> ну, <сих> точно не, не, не, не что. <сих> а малыши, просто они там, там по 10, по 20 штук. Плюс И сколько у там, них там, там? От 40 там, до 2000 может а получить. потом? Мы с коллегами обмениваемся ну, разными видами, чтобы поддерживать популяцию. Вот что-то продается. То есть а, где-то тысяча есть коллекционеров пауков у нас в городе. <сих> мне кажется. Тысяча пауков. Ну как, то <сих> Да не, не, Но это же, а, скажите, это вообще сложное содержание пауков дома? А, Дорогостоящее. Ну, и... если, если он один или два, если вы его завели как томца, да, себе для наблюдения, то это прям, вот, знаете, питомец мечты просто. Во-первых, стеклянная террариум, да, ему красивенький, даже для взрослой особи, ему там 30 на 30 кубика будет вполне достаточно, вот, то есть поставил там в уголок, на тумбочку, и он там стоит, все, то есть он по квартире не передвигается, они не издают никаких посторонних звуков, они там, ну, не пахнут, вот, от них не летит шерсть, его можно кормить, официально зарегистрированный рекорд, больше двух лет добровольный отказ паука-птицы Еда в коллекции от еды. Uh -huh. вот. То есть то вы можете, если у вас ну, там, подрочный особь, 2-3 недели спокойно без еды он обходится, водку захотели, собрались, все семьи уехали, никого просить не надо. Просто вот. на высшем модели там. Ну, почему? <с <с там а бывает Пока такое, что это. паук, знаете, как рассказ, рассказы такие боюсь, что паук сбежит просто и окажется где-нибудь у соседей? Никогда не сбегали ваши... Это Битом, очень распространенные да, да, серьезно, как, не Нет, не, не. а. Распространенный страх. Понятно, да. Я стараюсь не афишировать в соседях, чем я занимаюсь. Да, потому что, ну, люди на самом деле, особенно кто не знакомый, в прям вообще неадекватно реагируют. Случаи побегов были. Но обычно, ну, паук, там это ну, не мышка, там не криса, который захочет убежать куда-то, где ему не страшно. То есть он обычно находится в, там, в районе в радиусе метра от того места, где он был до этого. Вот, они ленивые. Ему нужно по -по потемнее и, и повнее. И есть... В принципе, можно потом То есть соседей не уйдет. Я находится. находил и через два месяца после побегов ну, пауков. Есть, ну. Сейчас потом окажется в конце, что мы соседи. Вот так вот Сколько? Но. Вот, не, не, не, не было такого, чтобы ну, убежал и не нашелся. Сколько, сколько они живут? Вот если как питомца... Как питомцы В домашних условиях полки живут очень долго, потому что ну, так мы как в ответе за тех, кого приручили, стараемся минимизировать риски mm -hmm. все. Поэтому э, в зависимости от вида, то есть до 30 лет, до 30 лет? До 30 лет, да. Это самочки. Самцы у пауков-псиседов живут поменьше, ну, прям значительно поменьше, 3-5 лет примерно. Вот, есть виды в авикулярии, вот, например, они маложивущие, то есть, там, 5-7 лет, uh -huh. ну, может, 8. Ну, в основном в районе 15 лет, то есть, это вы… А как вы с ними играете? Вот Это... У меня вот так. вопрос в голове, как... Это такой петуль своему, там. Кидаете а что нибудь апорт? Нет, смотрите. Нет, на У самом нас... деле да. в, игра заключается в, в кормежке. То есть. Я люблю покормить, то есть несмотря на то, что это ну, мои животные, ну, их много. Вот, я не так, что типа там, прошел знаете, этих собачатников, так с насыпал и пошел. Нет, я беру каждому отдельно, так вот таракана, подразню, чтобы он вышел, и прям кидаю. и самое что удивительное, у них очень плохое зрение, ну прям максимально плохое. Но при всем при этом, то есть таракан летит мимо, и паук умудряется даже развернуться на свой свой раз, даже сидя на стекле, вот так схватить, поймать. Это ну просто невероятно ты смотришь на это и кажется ну это вообще как человек да, как человек <с <с то что мы в кино видим это примерно так и работает Потому что я снимал там на замедленной съемке это все это, это очень быстро происходит паучье чутье да. да. да. на самом деле вот эти все волоски они как раз через них познают мир то есть там ну, вибрации звук температура вот они все все все, все учитывают и а... выглядит это как чуть ее не да. плетут паутину Птицееды плетут да, паутину, но не как привычный нам для ловли. То есть а скорее либо как для укрепления жилища, или вообще некоторые виды просто жилище делают из паутины, вот либо как наземные виды, там как та же альбочка, у нее вообще паутины может казаться, что нет, но там такой тонкий-тонкий коврик, лежит, угу. и он просто сигнальная сеть. То есть она понимает, что... Там кто рядом кто-то идет. Да, они очень ленивые, поэтому, в принципе, хватает места вот, ну, небольшого, потому что э, есть прецеденты. И я тоже пробовал, ну, девушка, огромный террариум, там декор, все красиво, что было. А он там в углу, в углу, в углу в сидит, и сидит. Да? Мне ничего не надо. Ну просто в Углу, в углу в сидит. А что туда едешь? Да, да. То есть, паук. Ты ждет, максимум. когда еда придет к нему. Вот. Поэтому, когда ты хочешь откормить, ты можешь кинуть 5 тараканов подряд, и он их всех 5 съест. То есть нет вот этого, как запутывают наши в паутинку, там паучки нет. Всех съест, потому что у него природа заложена, он не знает, когда в следующий раз может поесть. Поэтому максимально. Заранее. Да. да. И поэтому они все вот ну с такими вот большими брюхами ходят. Ты смотришь, там вот такая голова-грудь и вот такой, как вот, ты не снимаешь кажется, что сейчас лопнет. Вот мы заговорили о том, как вы с ними играетесь. Мне тоже у нас был отдельный выпуск, 18+, когда мы говорили о необычных, экзотических домашних животных, да, и вот сейчас так как немножко и эту тему мы тоже затрагиваем, мне всегда интересно было, вот заводят, почему заводят там кошку, собаку, это чтобы тебя дома ждали, что ты такой пришел, как, э, обнял как-то, да, погладил, да, полежал вместе с... Да, чтобы вот, тебя ждали. Вот как это с пауков, как его так вот приласкать, обнять. Заходите, они уделяют, кошка есть, не на Вижу вообще ее потому что она видит во мне просто грешок с едой. На самом деле, э, и собака у меня тоже есть. Собака приходит, хвостом прыгает, прыгает ну, там, собака рада тебе там, ну, да, потому собаки... что ты ну типа ты пришел даешь там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, Порой прям, ну, вот я испытываю, прям хочется ну, взять его, ну, вот, но дело в том, что он не он пушистый, но он не мягкий. У него внешний скелет, как ну, за скелет, и он ну, такой вот, и ты его когда трогаешь, тебе кажется, что ты сейчас просто его, ну, повредишь, что да, нахай. что он хрумкнет просто у тебя в руках, и все, и поэтому вот... Аккуратно. Да да. да, да. Друзья приходят в гости? Не боятся. Приходят. У меня на прошлой выставке у меня была паучиха. И она полиняла неудачно, и хелицеры у нее остались в старой, в старой шкурке. Вот. И я это поздно заметил уже, она уже полностью отказалась от еды, ну, видимо, смирилась. Вот. Но она прожила, вот она после линьки, ни разу не поев, прожила три месяца, То есть, ну, очень много. И за счет того, что у нее не было хелицер, я, конечно, вот... Воспользуюсь ситуацией, я ее, конечно, натискался, вот так вот, ну, вот можно вот, вот так вот прям бежать, там, вот, в Инстаграме есть досик, там, там сколочка выползает, такая, ну, версичка. Версичек все любят, в регулярии версикалор очень, очень популярный вид, желанный, к сожалению, вот один из маложивущих. Ну да, конечно, такое хобби, на самом деле, не для всех, но и очень интересное. Спасибо вам большое. Спасибо а большое. А, Виктор Гричан коллекционер пауков. Вот такой. Спасибо, Спасибо большое. Да. Хорошего, хорошего вечера. Надеемся, да, что в следующий раз вы уже к нам не один придете. <свят> конечно, а, конечно. С да. гостями. До свидания. Все хорошего давала. вечера. Что? Слушай, захотелось тебе поиграть сейчас с паучком? <свят> Нет? <свят> Нет? <свят> Нет. А мне на самом деле, я думаю, что я их все равно боюсь, но я бы хотел. Вот Когда тебе говорят, что они милые, что они не опасны, ленивые, я думаю, так это же... И я на же. самом деле признаю, что да, и пауки, и змеи, и все, да, в принципе, все а, живые существа. Мне кажется, они все красивые, необычные, но чтобы потрогать кого-то нет, я никогда не решусь. Но давайте перейдем сейчас от такого необычного хобби, тоже к не менее интересному, но не такому пугающему на самом деле. Алексей Виткалов, любитель предметно-материальной истории. Здравствуйте. Добрый вечер. У вас там пауков случайно нет с собой Там немного из разряда коллекционирования скажем Вау. так а давайте тогда начнем, наверное вот предметно-материальная история то есть это вещи которые? разных эпох Я правильно ну, правильно? да в основном разных времен эпохи 19 начала 20 века предметы, очень которые не только можно коллекционировать но ими еще и можно пользоваться чем отличается антиквариат от остальных да. вещей, которые можно коллекционировать то ну, что то есть этим это все функционально а работает полностью да и поговорим как раз конечно а можно вообще нам трогать например, можно вам прикосать. трогать можно это все посмотреть а -а -а. потрогать а, когда еще будет у вас возможность прикоснуться это же по сути к музеяным экспонатам да, да. Wow. Ну, расскажите, вот. что самое такое впечатляющее у вас в коллекции? А, Или... Понимаете, такой довольно уже вопрос изъезженный. Uh -huh. а, что самое ценное? Ведь видов ценности на самом деле очень много. И каждый предмет, он по-своему ценен. Вот, например, возьмем ценность, какая uh -huh. может быть у этого побитого стакана. Выглядит, да, Не, да на первый взгляд. Прикладной ценности у него нет, использовать его невозможно. А, это же прямо. Да, это, 1800, Давайте, вот, это 1896 год, коронационный стакан Николая II с Ходынского поля. Угу. А, именно за эти стаканы полторы тысячи человек было задавлено насмерть. То есть это те, которые раздавали? А, да. да, а он стал Николаем Кровавым, вот благодаря угу. вот этому памятнику халяви, скажем так. И где вы его нашли? Ну, это коллекционный предмет, стоимость этого невысока, около трех 5 тысяч, если бы этот стакан был в хорошем состоянии, и у него бы была еще и прикладная ценность, он бы стоил где-то около... 30, может быть, даже 50 тысяч рублей. Это довольно а большая. А как, а, как вы находите все эти экспонаты? И... А уже... уже время прошло много. Я больше 40 лет занимаюсь антиквариатом. Он сам меня находит. А на уже уже не надо прикладывать к к подобному. Пенсии. Это, я правильно понимаю, пенсне? Это пенсне. Все правильно. Защип для носа. А, ведь на самом деле очки вот я не взял с собой. А взял о, только о, то, что точка. позволялось после После слушай, того, я, как деле, очки стали самым Аккуратно. политизированным аксессуаром человечества, ведь на самом деле в конце э, 18 века за очки э, гильотиной снимали голову вместе с париком, к которому они крепились в французской революции. Очки были признаком аристократии. Uh -huh. Uh -huh. Поэтому в начале 19 века появились э, пенсне и ларнет. Париков не стало, они были не в моде uh -huh. уже, а и, почему пенсионат неинтересно? Да, я, я вам покажу сейчас. Не-не-не, я вам покажу. Это, это, это, это щепок ноши. Здесь прищепка а, она как и специальный щипка. зажим, который позволяет. Закрепить это на а -а -а -а, носу. И я все время думал, как оно делается. Вот, вот да, можно попробовать. Вот пробовать. Вот такие, вот они. Остороненько тяните. Ничего себе. Да, ну, вот, друзья, и, соответственно, сейчас нам я вот такая штука, при помощи которой... <с�> <с�> а вот это någon... с какого времени? Это 19 век. 19 век. Вот так, это ларнет называется. Ну, как-то мне кажется, все-таки кривовато на тебе. Повыше немножко нужно цеплять. Вот сюда? Да. Смотришь, ну, я ну, ничего ну, не вижу. Вот какая ценность ну, у этих вещей, да, давайте именно, попробуем. Да вот именно, что понимаете, если я увижу это да, ну, у кого-то дома, ну да, красиво, но я не понимаю. Не, не, давайте разберемся, Давайте да? разберёмся. А что это какое время? Это 19, начало 19 да. века. То есть здесь в настоящее стёкло? Да, оно да, со не стали менять. Вау. Ну, начала. Хорошо, в чем века. ценность вот такого? А, вот этим предметом Нет. можно пользоваться, да, но никому в голову не придет. Но кто-то же его использует. Да. да, его используют для съемок, как угу. правило. А, Фото, да. видео. Фото. То есть уже есть прикладная ценность. Угу. Есть коллекционная ценность. Здесь есть маркировка, соответственно, можно соотнести какой-то исторической угу. дате. Появляется историческая ценность. Художественная, так как здесь работа с эмалию uh -huh. и так далее. Чем больше этих видов ценности в одном предмете э, сконцентрировано, uh, да. тем выше антикварная ценность предмета. Поэтому не бывает вот какой самой цены. Ну вот какой самой цены. складывается ценный? из деталей. Да. Есть технологическая ценность. Вот, например, э, вот эта шкатулка для чая. Это Япония, 19 век. Казалось бы, ну что здесь такого сделать? Ну, я вас уверяю, сейчас уже такой никто не сделает. Вот это Во-первых, здесь припайка осуществлена при помощи э, амальгамы. То есть золото растворяли в ртуте и потом прикладывали. Сейчас уже э, запрещены все работы с ртутью и драхметалом. А это какое время? Это начало 20-го Все, что выполнено и сделано красиво, вот такие эстетические вещи, они сделаны до Первой мировой войны, угу. до 1914 года. После этого уже предметы стали делать более ширпотребными такими. Да, ну, вот значит, вот да. символ, да, казалось бы, антиквариата. А, часы карманные. Как, какая у них ценность? Ну, прикладная, скажем так, мало кто пользуется такими вещами. Ну, Но в то же время, можно. как подарок, ну, можно ну, это рассмотреть ну, да. вполне Я всегда даже. хотел себе такие часы. Да? Да. Но вот вот, Мне казалось, что это так. Да, это, это, Россия. Так это очень эстетично. Стильно. Кроме да. того, это российский производитель. Часы довольно редкие. Это 19 век. Слушайте, век. Вот, а с 19 чего начинается коллекционирование? Вот если я увидела там ну, интересную вещь, я естественно не понимаю ее ценности, не понимаю да. ее истории. Как не обмануть себя, когда ты начинаешь коллекционировать? Для того, чтобы начать коллекционировать, нужно во что-то погрузиться и вникнуть. То есть Изучить купить, историю, нет, да? купить первый предмет. Ага. И с этого предмета начинается коллекция. Ты, когда начинаешь разбираться, чего тут не хватает, и понимаешь, что тебя обманули. Я только хотел спросить, а как? И понимаешь, Конечно, что ты не обманули. тебя обманули. И чем больше ты предметов накапливаешь, тем больше ты раскрываешь обманов. Потому что мир коллекционирования – это мир обманщиков в первую очередь. Любое коллекционирование – это иллюзия, которую в первую очередь о ценности придумывает коллекционер. Mm -hmm. Да, вот. Ну что, какая ценность? Вот железный ящик, смотрите. Mm -hmm. Есть выражение, да, черная касса. Все слышали, но мало кто знает, что такое черная касса. Mm -hmm. Это символ самой успешной общественная организация в истории экономики, общество взаимного кредита Кубанской области. Их изготавливали в 19 веке в Соединенных Штатах Америки. Ему принадлежали самые большие красивые здания в городах, на тот момент в Краснодаре. Это здание Госбанка на улице Арджоникидзе угу. со скульптурами. Можете представить? 19 XIX век это... а таможенное свидетельство сделано в США. Да, да. Это, факту... это копилка, копилка да? символ общества. Да, каждый вступивший, оно существовало Он знает, да. по принципу взаимного кредита. Два кента приводили третьего, говорили, мы за него поручаемся, ему давали наличными кредит. Ну, там она какая-то такая, да? То есть Это монеты? защита от выпадения монет. Очень грамотно а, и для Монетки для монет. Да. Кроме того, здесь, смотрите, обратите внимание, почему в Америке в России такую технологию не выполняли. Это сталь, которая покрыта меднением, а потом еще покрыта химическим травлением. То есть, по сути, бросить в море он не ржавеет. И да. там уникальный не, да? предмет. Да. Черная касса. Черная касса действительно. Да. Собственно... После революции выражение, при... поскольку общество ra... расформировали оно было признано буржуйским соответственно черная касса приобрела уже негативный подтекст хорошо давайте вот теперь вот так вот сколько Давай. могут стоить например вот эти часы 15 Час... тысяч стоит 15 рублей. тысяч хорошо а... В нерабочем состоянии можно купить за три. Очень дорогая реставрация. Восстановление предметов – это самое дорогое. То есть это рабочие часы? Да, конечно. Да? То есть их можно завести? Мы антиквариат реставрируем и только после этого выставляем это в продажу. Это у механика нас... же, да? Да, да? Да, четкая русская механика причем. Допустим, у меня на самом деле есть наподобие таких часов да. дома. Да. И естественно, опять же повторюсь. Нерабочие. Я... Нет, они не рабочие, но я и не понимала никогда. Ну, я знаю, что да, что это старые. Они серебряные? Мне... Не, я не знаю. Если честно, Все это легко определяется, когда начинаешь погружаться в антиквариат, тем более у вас есть предмет, с которого вы можете начать. Вы берете его, берете лупу и начинаете изучать. Увидели циферку какую-то, надпись, поинтересовались, а что она означает? И у вас приходит, а, новое знание, б... Когда вы начинаете читать об, этот, об этом предмете, обязательно наткнетесь на цены. И вы уже примерно понимаете, mm -hmm. о чем идет речь, из какого он материала. С пробами серебра все очень просто. То есть, в принципе, у меня есть все шансы. Да, Держи. у вас да. есть шансы. Возможно, тем тем, все шансы. Тем более, у вас есть чего начинать коллекцию карманных часов. Ну вот так вот. Это вот. всегда очень дорого это и Это не коллекционировать. И мужчин, да. и мужчин привлекает. Коллекции часов? Конечно. Все, я поняла, Потому что вы... собралась. Мужчины будут говорить, пойдем ко мне в гости. Сейчас чаю попить. Нет, коллекцию карманных часов посмотреть. Я вас уверяю, побегут. Круто так вот. Показала. Некоторые люди, наверное, вот я, допустим, не знаю вообще, что это такое. Я бы продала это за рублей 300 кому-нибудь. оказывается, это может стоить, как вы сказали. 15? Ну, они в таком виде, восстановленном виде, да, да. реставрировать, после реставрации, угу. когда механизм проверен, заменены запчасти, смазан, есть гарантия какая-то на их работу, хотя на антикварные часы, ну, редко дают гарантию, Вы, это да. очень сложно, механизмы изношены. А вот у этого предмета, да. вот это, я так понимаю, Варная, и фун функционально, функционально пригодный, и прикладной. Каков, какая ценность у них вот в таком состоянии? Вот этот именно да. Ларнет, 15 тысяч. тысяч. Да, здесь позолоченная цепочка изготовлена индивидуально. Насколько очки интереснее, чем сейчас делать? Ну да, да, ты, ты а, ну да они, именно для рассматривания женщин у мужчин они привезли их после а, путешествия а, во Францию. И в качестве трофеев привели очень много ларнетов. И дошло до того, что специальным указом армейским по форме запретили пользоваться ларнетами, поскольку они смущали дам. Но представляете, дама заходит, а офицеры начинают выщелкивать свои да. ларнеты и рассматривать там ее разные части. Вот так вот. А вы еще не только коллекционер, но вы еще и оцениваете вещи других. То есть вам можно принести, да? да Часто сейчас обращаются. Пойдите, я к вам не могу люди. назвать себя коллекционером. Я любитель предметно-материальной истории. Угу. Коллекционер это тот человек, у которого системная коллекция, который готовят о ней какие-то да, очерки. Хорошо. А я просто люблю различные предметы вообще. из прошлого. Угу. Но все-таки, а это что такое? А, мы хотели сказать о ценности антиквариата, но да. антиквариат он без а, рейтинга тоже не может существовать, поэтому в рейтинге ценности антиквариата всегда на первом месте монеты. Монеты. Монеты а, бывают разные. Вот одна из редких монет это. А покажите, пожалуйста. Алтыник а, времен Петра Первого, один из первых алтыников, довольно редкий. А, стоимость вот такой маленькой монетки ну, около 30 рублей. А покажите, пожалуйста, 50, в камеру, вот, чтобы крупно задать тоже нет, вот, нет, вот камера напротив да, вас. да попробуем. И это вот маленькая такая монетка. Так, вот 30 я, тысяч рублей. Это какой да. год? 1712, по-моему. 1712. 1712. Да. Да, в считаешь? хорошем состоянии. Нет, я увидеть, не буду да? считать. Вот очень редкий предмет. Это одна из первых солдатских медалей России. Wow. Называется она «За победу над прусаками. Uh -huh. Немцы так оскорбились, когда русские первый раз зашли в Берлин. Это 1760 год. То есть, там, когда говорят повторить, не все знают, что мы повторяем уже. Уже много да, раз. Немцы так оскорбились такой медали и такому оскорбительному названию немцев, что специальным указом, было поручено собирать и выкупать эти медали. Тираж их небольшой, 35 тысяч. Да. Да. Это медаль перечеканена из монеты, поскольку тогда в России не было куда, серебра дополнительное. на обратной стороне Елизавета изображена. То есть монеты это самое... Монеты пи на первом месте по рейтингу, если мы говорим, поскольку доступность материала, вот, например, вот такие полкиники 24-го так а вот в монетах? то смотрите, вот было... про ценность мы да, говорим, да, ценность. про ценность. А, вот эти монеты с 2000 -го года дорожают в среднем 50% в год. Вот посчитайте, какие, да, Каждый год? Получим. Каждый год, ну, в среднем, не каждый год, бывает год быстро ага. там растет, чуть медленнее. Но Покажите в среднем нам. 50% тебе. в год, угу. обычные полтинники за 20 лет. То есть сейчас цена такого полтинника? Ну, Примерно. около 1000 рублей в хорошем 1000 рублей. состоянии. Ну, неплохо. Ну, за монетку. За Хотя, километров. учитывая, что это Смотрите, коллекционная Смотрите, а вот кажется, поскольку монеты да, на первом иди. месте, то, естественно, их подделывают. Вот, вот здесь одна, да? одна поддельная монета. Нам Одну? надо угадать, да, сейчас, как Ну, так, угадать, подожди, не знаю, попробуйте. О, они Энергетика Энергетикой, что ли? Они да. абсолютно одинаковые Но по они... весу. У меня да? весы есть. А Разница давайте. там. Давайте попробуем. Ну, можете попробовать. Если вы по весу, сможете определить. Конечно. Давайте. Это будет О, смотрите, у нас сейчас будет целая игра. Я я могу можете сказать. это Не настоящая, Вот вот это настоящая. Нет, не говорите пока, да? да Мне да. должна быть. Положите высоко. монету. Вес это. Девятнадцать семьдесят девять. Это. 19, 19,85. 85. Ну, то есть, да, действительно практически одинаково. И? Мне это ничего не сказал, на самом деле. Конечно, фальшивомонечники, естественно, они даже вес подделывают. Но сразу вопрос, да, если серебро и не серебро, а вес соответствует, значит, что должно быть разное? Ну, размер. А, А я еще знаю, что по позвон. да. Ну, звон, это нужно. То которая поуже, наверное, на Подделка. подделанная так Правильно? еще раз серебро тяжелый металл Тогда для того что -то чтобы подделать серебро нужно больше другого металла то что тоньше это оригинал точно все поэтому ничего ты не я понимаешь это оригинал да да, смотрите, да, очень все. интересно. Нет, это не оригинал. Вот оригинал. Главное, сказала правильно. Смотрите, вот Показал внимательно я. посмотрите, на монету здесь есть потертость. Обычно под серебро подделывают покрытием, все uh -huh. остальное другого цвета металл. И вот здесь есть небольшая потертость, uh -huh. по которой можно, вот, видите, вот она, да, да. по которой можно легко увидеть желтый металл под покрытием. Uh -huh, Подделок да, очень да. много, но uh, можно даже Господи, не, всматриваться, чуть -чуть не, не всматриваться, а да. посмотреть на поверхность монеты и увидеть, uh, чтобы в этом разбираться, нужно понимать технологию производства да. монеты. Ее чеканит пресс, он выдавливает в монете какой-то рисунок. Uh, все остальные технологии, они не связаны с прессом, потому что это очень дорого и в производственных условиях только возможно сделать. И все подделки делают литьем кислотными всякими травлениями, mm -hmm. просто вырезают на монете рисунки. И всегда можно увидеть, что поверхность монеты неровная. Не mm -hmm. Вот если вы внимательно посмотрите да, да, да. сюда. Видели, вы видите, она вся шероховатая. Вот это самый главный признак отличительной подделки. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот Мне кажется, в любом случае, без mm -hmm. человека знающего, тут ну, не обойтись. Естественно, Поэтому... это целая эпидемия, которая происходит уже больше 15 лет, вот подобных поддельных монет. И людям их втюхивают на заправках, на вокзалах. Там. Да, мне тоже пора, там, на, вот. на вокзале купи монету 20 да, это, года, это эпидемия в буквальном смысле. Человек смотрит э, в телефон, опа, монета 200 тысяч да, за 1000 конечно, рублей. Да. Конечно, он покупает. У нас случай был, приходит дама, ну, вот такая важная, достает из сумки ну, вот подобный мусор, кладет ее на стол и говорит, и что вы можете, сколько вы можете предложить. Я говорю, ну у нас же не пункт приема металлолома, извините, там антиквариат, но она оскорбилась вы даже не посмотрели на нее, я говорю, ну давайте взвесим, покажу. В общем взвесил, убедил ее, что она не соответствует по весу. Она достает, а у нее такой мешок увесистый, прям в тряпку завернутый в пакете грязная тряпка и на стол. Я говорю, эти тоже можете вот забирать обратно. Я договорить не успела, она в обморок. А Она работает в старокорсунской магазине в продуктовом пришли два в рабочей одежде мужчины, говорит, принесли, говорят, траншею копали, нашли. А говорит, у меня невестка в интернете соображает, она быстро там посмотрела монеты, говорит, там самая дешевая 50 тысяч и все остальные там 200, миллион монета стоит. Я говорю, ну правильно, на это рассчитано, чтобы вы заглянули в интернет и увидели цену. И не несмотря, ну мы ж слечили их, ну правильно, на это рассчитано, чтобы главное, они ж похожи, похожи. Да. Кто там будет конечно, в поверхность ну, сматриваться? Так, в общем, она 50 принципе. тысяч выложила за эту э, кучу металлолома. Да, Но конечно, ей было обидно. Это называется, не что не покупайте монеты в непроверенных местах. Нужно обращаться к специалисту. Ведь а, на самом да. деле, если кому-то там охапку, не знаю, в машину в охапке принесут и скажут, вот купи там, ну, мы не знаем, что да, ценность, конечно. да, Но они тоже не будут Алексей, спасибо нас... вам большое, у нас, пожалуйста. Это, мне кажется, нужно отдельный выпуск делать для этого. Алексей Виткалов, любитель предметно-материальной истории, спасибо вам большое. Оставайтесь с нами, мы сейчас прервемся на короткую рекламу, друзья, скоро мы вернемся и дальше впереди еще очень много интересного, вы даже не представляете, что еще можно коллекционировать, поэтому оставайтесь с нами все. Друзья, мы вернулись, это 18+, взрослые разговоры на взрослые темы, а не Камилик. Артур Киш. Да, ну и мы, наверное, продолжаем сразу, да? Сразу, потому что времени остается очень мало, да, и сейчас поговорим про историю вообще монеты. Для этого мы приглашаем Анатолия Виноградова, научного сотрудника отдела истории археологии и этнографии музея имени Фелицина. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Что же интересного? Мы еще не знаем. Мы все не знаем. Что нужно знать? Ну, хотя бы историю, историю кратко. Да. Первые монеты появились, судя по всему, в Китае в 12 веке, по крайней мере, так считается. Они были литыми, медными, довольно крупными. Но а, впервые монеты, которые несли на себе печать государства, то есть дающие гарантию, появились в Лиде в седьмом веке до нашей эры. То есть это такое культурное наследие, которое к нам пришло с цивилизацией, и ему уже более 2700 лет. Естественно, что со временем... Почему появились монеты? Они были, как правило, из драгоценных металлов, которые имеют свойство не ржаветь, не портиться, сохранять ценность стабильную. Это было очень приемлемо в те времена. Кстати, их можно было обменивать на товары. Правда, цена этих товаров была низкая, поэтому делали монеты из разных металлов, угу. из золота, серебра, из медиа. да, из меди, бронзы. Ну, и в том числе и железо. Допустим, в Риме были железные пруды, которые выступали в качестве монет. Или плиты такие большие тоже из железа. И железо использовалось как деньги. Да, я на рынок плиту взял железную. Вы напрасно иронизируете. Дело в том, что железо в древнем мире было достаточно дорогим. Да, я понимаю. это. И вот когда в музее показываешь там наконечник, скажем, копья или наконечник плуга, ты говоришь, представь себе, что стоит это все э, вот по весу металла, железа, но только в серебре, и увеличить это все три раза. Угу. Люди находятся в шоке. Но это же еще и колоссальный труд в то время сделать все это. Из безусловно, металла, да? безусловно. Потому что э, не только железо, но вот, если говорить о монетах, то изготовление было достаточно сложным. Это были э, специальные технологии созданы. Они менялись со временем, с течением времени. Но ну, в основном это была штамповка, конечно Какие в России появились первые монеты? Какие или когда? когда? Когда и какие? Дело в том, что в истории монетного дела России существовал так называемый безмонетный период, то есть когда собственные деньги мы не печатали. Правда, были серебники и златники времен 10 примерно века. Но это были скорее, на мой взгляд, скорее политические такие игры. Почему? Потому что их выпущено было всего несколько сотен. Нельзя признавать, что это ходячая монета. В последующем мы использовали в основном западноевропейские тайлеры и дирхемы с востока. И вот эти монеты ходили у нас на Руси. В частности, можно отметить, что такие монеты встречаются по пути из Варяг в Греки. Угу. Вот на этом пути и часто встречались клады, и в частности Векслер и Мельникова – это сотрудники, бывшие сотрудники музея истории в Москве ГИМА. Вот написали книгу "Московские клады" и там упоминается, что, например, был найден такой клад примерно 900 килограмм серебряных монет в огромном чане. Это вот просто ребята забыли, за да, за... и забыли, или возможно пострадали и не смогли найти. Ну то есть я понимаю, что в, что в то время по факту люди пользовались одними монетами. Да, в Греции, да. Что... Это, это реальные деньги. То есть это не виртуальные деньги, как теперь, потому что, ну что это бумажка? Собственно, производство стоит совсем немного, и она не обеспечена фактически. А то были реальные деньги, на которые можно купить. Ну, если продолжать в двух словах, то в последующем у нас появляется в удельный период, это примерно конец 14-15 века уже в каждом княжестве отдельные монеты, а единая система монет на россии складывается в 1500 начиная с 1533 года Селены глинский который привела эту реформу вы ну в последующем вы знаете что петр первый провел такую реформу да. которая стала основой а потом еще несколько реформ которые привели в том числе к золотому стандарту в 1897 году вы скажите вот сейчас все эти ну, как, истории когда монеты находят выкапывают перепродают есть ли у этого какая-то юридическая сторона? То есть ну, это, же, это же история, это клад, это какие-то музейные, может быть, Конечно, фонаты. Конечно, это же, Так просто делается. Безусловно. Дело в том, что, к сожалению, в нашем государстве, ну, собственно говоря, и в других тоже, вот коллекционирование монет и вообще все связано с нахождением кладов, это, угу. скорее всего, серая зона, так называемая, в законодательстве. То есть что-то говорится, что-то не говорится, и можно путем трактовки закона повернуть... Что так, что сторону, так, да. Да. Закон, что дышло, знаете, да, куда что там вышло. Угу. Вот так и здесь. Есть в гражданском кодексе понятие клада, что это такое. И есть понятие культурной ценности в законе культуры, есть понятие права вывоза и так далее. Там есть масса законов. В частности, вот закон 245-2013 года, который говорит о так называемых черных копателях. Там все это довольно угу. подробно расписано. Ну, к сожалению, еще раз говорю, ни в мире, ни у нас пока еще четко нет определенных вот таких законодательных параметров, чтобы было ясно, что вот коллекционер или вообще собиратель или кто-нибудь делает это правильно, справедливо, на основании закона. Увы, пока нет. Я правильно понимаю, что сейчас вот уже таких монет, как были там в 17 веке, то есть по ценности, сейчас уже таких и не производят? Ну то есть раньше же это вот просто было в обиходе у людей mm -hmm. а, эти монеты. Но они вот сейчас имеют огромную ценность. А будут ли вот наши сейчас Да, мне а, вот интересно, монеты, когда становится монета ценной. Через 200 лет люди будут ходить и говорить, вот у меня 10 рублей. Смотри, золотые, там, да. типа. Ну, во-первых, есть так называемые памятные инвестиционные монеты, которые у нас производит, соответственно, Моск... прежде всего, Санкт-Петербургский монетный двор. Ценность их достаточно велика. Самая большая, самая крупная монета и номиналом, и весом была выпущена вот, 5 килограмм золота чистого, 50 тысяч рублей, посвящена 150-летию Банка России. Ну, я надеюсь, 5, 5 килограмм, 50 да, тысяч рублей. Да, Монет. номинал. Монет. Номинал, да. А, а, собственно, стоимость там выпущена, насколько мне известно, то ли 2, то ли 3, никто официально никто не, не заявлял, а ценность ее сейчас составляет порядка 65-70 миллионов. Но это же вот как раз-таки монета, которая специально выпускается. Теперь есть, вернемся целом, к тем монетам, да. которые называются «ходячие». То есть, вот, допустим, просто я беру и нахожу у себя 5 рублей. Если вдруг... Сейчас, извините. Если вдруг вы будете искать такую монетку и у себя пересматривать, и найдете, ну или там, да, самое обычное, самое банальное. Угу. Но у них есть разница, кто, да. какой монетный двор да. И вот если вдруг вы найдете 5 рублей 1999 года Московского монетного двора, то считайте, что вам попало как минимум полмиллиона. Какого года еще раз? 99, 99. Московский монетный Отлично, смотрите. И что мы тогда с этим делаем? До полумиллиона. До полумиллиона. Круто, Теперь вот надо это... проводить экспертизу. Надо вечер, через заглядывать почаще, друзья, заглядывать Ну, вы, к сожалению, сет. только одна пока известная. А, да? а да. Ну, вдруг кто-то ее потеряет, расплатится за хлеб, и она Желтым пойдет в обороте. Подобрать. Спасибо вам большое. Анатолий Виноградов, научный сотрудник отдела истории, археологии и этнографии музея имени Филипсона. Спасибо вам большое, да. было да. очень интересно. Хороший вечер. Мы вас отпускаем. Спасибо. Потом мы сейчас приглашаем Спасибо следующего гостя. Тема да, такая тому, интересная. Что, да, к тому, Потому что я вот заявила перед рекламой, что еще можно необычного коллекционировать. Может, Проходите, пожалуйста, да. Потому что, о, выглядит впечатляюще. Инесса Леонова, коллекционер порционного сахара. Это как вообще? Вот как это пришло в Я сейчас смотрю, что там, вау, там очень много интересного. Все задаются вопросом, но оказывается, коллекционирование порционного сахара, это очень интересно, познавательно, это исторический Ничего момент. Я как хранитель а истории в России вот... коллекционирую не только порционный российский сахар, а. но и Давайте и вы сейчас справа. сразу для э, телезрителей покажете в камеру вот э, и самую интересную вещь, не знаю, на ваш взгляд. Конечно, это очень Ой. сложно. Я с вами Мне кажется, вы все любите, но вот что-то вот... Что я пришла того? не с пустыми руками, я сначала хотела вам подарить а, вот чаю, кофе, чтобы вы... А, пили, а или вот или мы вот. начали свою коллекцию. Да, смотри, я да. начинаю вот, коллекцию да, часов, и а коллекцию я сам. Конечно, хочется самого ценного, а. самого старинного, Самого необыкновенного начать, вот потому как история порционного сахара она невелика. Самый первый пакетик порционного сахара был. Создан в 1950 году. Mm -hmm. Вот самый-самый-самый первый сахарочек это Голландия. Но я вам хочу еще на 20 лет старше показать сахар. Это тоже Голландия, но это пирамидка 1930 год. Wow. Не каждый коллекционер yeah. в мире имеет возможность в своей коллекции держать эту. А вы, так эту... вам приходят, друзья, вы убираете их подальше? Чтобы, не дай бог, кто А то кто-нибудь что, есть что-нибудь, сахар какой-нибудь? И 30-й год, высыпал в кружку. Шеловливые ручки так и тянутся. Как можно вот проигнорировать, выпить чашечку кофе с таким сахаром? Это же кристаллизированный, да, сахар? да. Я прям хочется да. открыть, и показать А вот... Э, ну-ка, руки. В дне улюбленных на стол жена вам накроет ну, все, или девушка. Ну, у вас такая огромная коллекция. А, я так понимаю, что есть еще какие-то... Я все расскажу. У, -у, -у. у нас да. мало времени, я понимаю. Вот, <связь> ну вот. Это ну, что? Рас... Это... это тоже а это сахар. Откуда? Это тоже порционный Иди сахар. И Вот такая красота. Где вы это все находите? Я... Путешествуя по Путешествуя, обмен со своими соратниками, со своими друзьями. Ями. Ребята, это тоже сахар. Вау. Я думал, да. У меня да. другие есть еще картины. Это вот пано из пакетиков сахара. Вы думаете, это что, лепешка какая -то? Нет, нет. нет это, это сахар, Это, это порционный сахар. Облепиховый? Облепиховый, с добавкой да, а по облепихи Это наш российский сахар. Хочется задать вопрос. Вы чай с сахаром пьете? Нет. Нет? Нет. У вас дома есть сахар, который могут воспользоваться друзья? да. Или вы просто им раскладываете, они сидят? Ну, и... да, Обычный смотрим. бытовой порционный сахар, пожалуйста, для употребления, коллекционный нет. А как вы относитесь к вообще к красотному сахару? Вот, есть, вас, глядя глядя на вашу коллекцию, есть, мне есть. кажется, что а вы... Как, что как это можно... за мешок этот килограммовый? Вот я принесла такую сахарную голову, она маленькая, но они бывают и 2, и 3 килограмма. В 1930-х годах в России была утеряна. Такая мануфактура и способ приготовления порционного сахара, как порционная голова, да, сахарная голова. Но сейчас уже в Подмосковье наши сахарные заводы, пожалуйста, можно Помогите, все очень это, здорово. Это Венгрия. Венгрия. Вот так Венгрия вот, когда со 102 Я... стран в моей коллекции находится сахар. Я со же 100. правильно понимаю, что вот здесь, вот в папках, это все тоже сахар. Это у нас дома сахар. целая вот стена меня посвященная. Где 7, 7, шкафов, вот 7 таких шкафов. 7 шкафов. Они занимают всю мою комнату. Комната называется сахарная. Это, комната. это тоже сахар. Вот Вы смотрите. Никого не выгоняли уже из Красиво. квартиры. У меня так, большой Мне дом. Надо расширяться. А, ребят, ищите себе жилье, потому что нужна вторая комната. Вот это все сахар. сахар. Вот Ничего Представляете, себе. ну как вот прийти с друзьями и пересмотреть свою коллекцию? Это же Слушайте, замечательно. Это очень здорово. Я Можно коллекционировать прийти... вообще все, что угодно. Мы это доказали Смотри, я сегодня. Я начал но... уже коллекционировать уже, да? Так, это вообще-то нам вот чемпионат Они мира по футболу. Думаете, прошел даром? Нет, он у меня здесь. И сахар должен. Вы думаете, фигурное катание прошло даром? Нет. Любой праздник. День Святого Валентина, пожалуйста. Исторические места, пожалуйста. Социальная реклама на домиках, Слушайте, пожалуйста, это, кажется, можно листать, чашечка листать. сахар, вот пожалуйста. Слушайте, э, мне кажется, ни одного эфира году. не хватит, чтобы рассказать Нет, не о всей хватит. вашей коллекции, и смотрите. это действительно очень... Вам это нравится? Сказать, это безумно нравится. Красиво. Это это красиво. красиво, это необычно, как Я мнению. даже не знал, что это существует. Это красиво, смотрите, история, yeah. наши советские uh, открытки, да. но это все вот на сахаре, представляете? Какая красота, новогодняя. А вам не предлагал кто-нибудь купить это все? Хочу кто вас ж, купить. Кто ж продаст? Вы да, действительно. Не... Ну, конечно, это же коллекцию. Вся... Инесса Леонова, спасибо вам большое. Действительно... Во-первых, спасибо за подарок. Э... Спасибо вам, коллекционер. Эфирное время не щадит никого, понимаете, да? И Ой. вот для того, чтобы показать вашу коллекцию, не хватит и часа, Приходите кажется, в гости, надо. я приглашаю Отлично. вас домой. Отлично. Отлично. Сюда. А, действительно, я хочу построить на себе Только чай пьем сахар. без сахара сразу. Чай берем <laughs> с собой. Я куплю в магните. <смех> все, договорились. Спасибо Отлично. большое. Инесса Леонова, коллекционер порционного сахара. Друзья, уже совсем скоро начнутся новости. Да, друзья, вот так вот. Коллекционируйте все, что вам нравится. И когда-нибудь это выльется в такую историю и будете передавать своему поколению вот эту вот всю историю. да? Можно его вот да. таким образом да. его начать. Спасибо вам, друзья. Завтра встретимся. Программа будет ровно в 6 часов вечера. Завтра мы не встретимся. А, завтра... Мы встретимся в понедельник, друзья. Ровно, а, Митя уже пора отдохнуть, а не камелик. Хороших выходных, да. Артур Киш. в программу сейчас спасибо. увидимся в понедельник, ровно в 6 вечера. Будет новая и не менее интересная тема. На пока, этом все. пока пока.